Привет! На обратной стороне провода, как и обычный Антон. И сегодня я пришел к вам с самыми безумными велосипедами, которые сотворили люди. Хотя я бы не торопился с выводами, потому что некоторые модели из выпуска меня реально шокировали. Обязательно досмотрите это видео до конца и напишите, какой из великов вы бы хотели себе больше всего. Ну а также не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Также не забывайте про конкурс на 1000 рублей, который будет в конце видео а я больше не смею вас задерживать желаю приятного просмотра и поехали народ вы смотрели флинстоунов не знаю как у вас но у меня это был один из любимых мультиков детства помню как эти ребята в своих каменных берлогах развлекались Эх, было же время Ну так вот к чему я похоже что что-то перенеслось из их виртуального мультяшного мира в наш а если точнее перенесся крутой велик он имеет каменное и деревянное колеса. Крайне неудобную, но главное, что рабочую сидушку, и фиг пойми какой руль. Короче говоря, Колымага та еще. Ну а если серьезно, то авторы проекта реально красавчики. Так круто сделать велик под что-то древнее, это надо было постараться. Ждем продолжения проекта.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 Самое забавное, что модель выглядит так, будто это какой-то концепт на бумаге или вообще в компьютерной игре, по крайней мере у меня такие ассоциации. Другой вопрос это, как данное чудо вообще передвигается, лично я ума не приложу. Ну и в-третьих, это вопрос дизайна. Кому-то, как например мне, он заходит, но по-любому есть среди зрителей и те, кто вообще не найдет здесь ничего прикольного. Поэтому обязательно напишите свое мнение в комменты, давайте узнаем этот байк получше.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 Пишите свои мысли по этому проекту в комменты. Как вам такой велик? Прокатились бы? Когда я в детстве гонял на велике, я вообще не имел головы на плечах. И не думал о том, что могу пораниться, могу упасть и что-нибудь сломать или вывернуть. Ну и так далее. Единственное, наверное, что меня беспокоило в случае аварии, так это целостность моего велика. И похоже, я нашел то, чего мне не хватало. Гоняя я на таком бетонном велике, я бы точно не переживал за его конструкцию. Она, как это говорится, «на века». Бетонный велик минималистично выглядит, как та модель из дерева. На удивление, неплохо ездит, и, как я догадываюсь, он является не самым удобным для водителя. В остальном же, проект вполне себе прикольный, по крайней мере, оригинальный. Интересно, сколько времени потребовалось авторам этого велика для того, чтобы вырезать все эти детали из бетона? С ума сойти можно! Если вы любите бегать, но физическое состояние или просто что-то другое не позволяет вам бегать достаточно быстро, то, похоже, вам надо обзавестись чем-то подобным. Это топовый велик, на котором вы как на качелях. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Человек становится посередине, его сжимает конструкция, и он бежит. А скорости прибавляют колеса, расположенные с обеих сторон. Правда, как тут остановиться, я так и не понял. Видимо, придется бежать, пока вы не похудеете, и не выскользнете из этой шайтан-конструкции.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 Этот желтенький велосипедик спокойно может обогнать даже спортивный велик. Тому в первую очередь свидетельствует его внешний вид. Соперники просто-напросто подумают, что вы на машине, и даже не поверят в то, что это обычный велик. Ну а на самом же деле под видом спорткара скрывается спортивный байк, который реально способен разогнать всю эту конструкцию до космических скоростей. Под космическими я подразумеваю просто до высокой скорости, потому что стоит все же делать скидку на вес конструкции, которая снижает потенциал. В остальном мне идея зашла. В первую очередь можно что-нибудь поместить вовнутрь. Ту же воду, еду, какие-то другие предметы и все такое. Во-вторых, велик закрыт сверху, а значит даже плохая погода вам не будет страшна. Ну и в-третьих, этот внешний вид просто завоевал мое сердечко. Сильно уж красивый байк получился у ребят. Мне даже чем-то напомнил мультик «Тачки». Правда, не знаю, чем именно. Мультяшных глаз здесь вроде не наблюдается.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 После падения можно возобновить движение, для чего следует просто начать крутить педали. Сила сопротивления с увеличением скорости будет уменьшаться. Велосипед Манте 5 разгоняется до 15-20 км в час, в зависимости от веса наездника, который может достигать 100 кг. А это, пожалуй, самый обычный велосипед из нашего выпуска. Но это отнюдь не делает его самым нежеланным. Он походит на какой-то крутой раритетный вариант, от которого не отказался бы ни один ценитель искусства